сопрягая их вместе с исследованиями на физическом и химическом, ну я говорю по старому факультетах, институтах. Высокий уровень может сохраняться только благодаря развитию, совмещения образования с исследовательскими программами. И вот Казанский университет делает это, слава Богу, и ему я пророчу хорошее будущее.